Приветствую всех любителей видеоигр, а мы с вами продолжаем проходить прекраснейшую игру. Не знаю почему, но как-то вот когда я вот так вот делаю... То есть я хочу как-то развернуть, тут ничего не ухватит. Ладно, в общем, я тут немножко посмотрел, пофиксил, вроде рост себе сделал и так далее. Пожалуйста, включись. Вот, отлично. В принципе, у нас здесь написано, что у нас есть. Я знаете, что догадался, что если даже просто... Бля... Просто бросить кроссовок, он просто уберется туда. Но все предметы, которые я собирал, они оказываются разби разбираемые. То есть вот этот вот мне в принципе не нужно, правильно? Я это могу разобрать. То есть это очень практично, это очень удобно. А, предметы, которые мне нравятся, как лежат, понятное дело, я могу их просто перебросать, он их переложит. И все остальные предметы, которые мне нравятся, например, череп. да? Вот зачем мне черепушка, типа, быть или не быть? Вот в чем вопрос. У меня к вам, наверное, главный вопрос, ребят. Что я еще не выкинул-то? Посвети куда-нибудь сюда. Так, здесь все, здесь все. Почему-то самому хочется взять и походить. Ну, То есть, в принципе, я могу максимум 4 метра, по-моему, взять и походить. Так, что у меня там? Время тут не показано. Тут, кстати, еще на время. Надо обучить меня, здесь я могу оружие вешать. Оказывается, в задании. Оказывается, в задании. Нужно починить как раз-таки этот самый, как он радиоприемник, ну в принципе все, ну что, пойдем тогда, вот они подсказочки начались всякие так, это мы читали, правильно, еда восстанавливает, максимальная выносливость, плохая да? ешьте пищу, чтобы восстановить максимальную выносливость, хорошо так, потреп не помню, почему она не убралась что за фигня, куда вот да, ладно, ты прикалываешься, что ли она должна в сумку убираться. Ладно, допустим, фиг с ним. Да, блядь. Да ладно. То есть, с сумкой такая тема не работает, да? Красота, конечно. Потребляйте лекарства, воксим... в... восполнить максимальное, тут... максимальное свое, что у вас есть. Но самое главное, что этот рюкзаком тоже можно просто выкинуть, и он его снимет. Ну, он его оденет, точнее, наоборот. И тем сам будет прекрасно Надеюсь, игрушка вам понравится И все будет прекрасно Я вообще хотел сделать, типа, в стиле сериала Типа, блядь, где я проснулся Бла-бла-бла, что это за хуйня И так далее, и тому подобное Но как-то не вышло Ну, а может быть продолжим именно так Я могу свечку взять Раз Миссисипи Два Миссисипи, три Миссисипи Четыре Миссисипи Пять Миссисипи Потухни о, я могу за нее держаться, я могу Точно, я забыл, что мы можем так залазить на предметы Типа прыжка Тут можно посветить хорошенечко Ну и надеюсь, вас весьма устраивает Качество звука С э, данной аппаратуры Назовем это так Всегда почему-то хочу его обратно убрать То, что я сейчас засунул в инвентарь Это нужно разобрать Сколько у меня в инвентаре слотов? Всего три. Вы запомнили, да? Всего три. Надо пойти выложиться, на самом деле. Да не, ладно. Три слота. В принципе, выберем, что нам важно, а что нет. А следующее наше задание от... от... от... Вот мы и пришли. Так, проверю кое-что. А, хорошо. все отлично. Ага, вот здесь выносливость тратится. Сейчас она восполнится, чтобы я не потерял ничего лишнего. Так, во-первых, нам нужно искать обязательно вот такие предметы. Чтобы их разбирать, там девушка, но Но-но-но, прежде чем мы что-то начнем выполнять Пожалуйста, подойди Типа, нужна помощь, наверное, что-то типа такого говорит Да я подойду, подойду Сначала, да, я предметов наберусь всяких Которые я смогу разобрать Так, вот, от револьверчика Красота Так, что у нас тут? Тут у нас пачка сигарет, да? Блять, а я могу покурить? Блядь, да ладно, реально? Курих их, если они у тебя есть. Блядь, реально будет покурить. Зажигалки только нет. Да, да, я подойду. Главное Over сейчас here. все хорошенечко осмотреть. Опа. Мне показалось, да? Да, показалось. Когда рука просто... Так, у меня есть заточка. Тихо, тихо. Я сейчас подойду к тебе, женщина. Ага, иди сюда, тварь. Давай, давай. Так, как бы лучше вот так в сандали, наверное, в него. Блять, я еще не привык к этому. Отлично. Лежи тут, отдыхай. У меня есть баллон, в котором можно выстрелить. Так, ладно, сейчас к девушке пойдем. Тут уже началось. Зомбаки всякие начались. Не забываем, что максимальная выносливость теряется со временем. Чем дольше я бегаю, тем больше теряется моя, так сказать, выносливость. Блин, здесь будьте осторожны, вокруг полно гуляющих. Мой муж, он повернулся, Ой, умолял он меня не допустить этого. Он, я просто не могла нажать на курок, он был всем, что у меня осталось, но я подвела его. Мне, мне так... Жаль. Стыдно. Не согласитесь ли вы мне помочь? Я просто не могу заставить себя сделать это. Мне нужен кто-то еще. До конца этого кошмара. Так, по-моему, левый, правый... Нет, стоп. Стой! Кажется опасным. В особняке, где мы стояли лагерем, есть их У нас был код. Понятия не имею, что там может быть. Но код ваш, если вы мне поможете. Пожалуйста. Мне это нужно. Я помогу. I will put him to rest. Я положу его на полный покой. Ты сделаешь это? Спасибо. Это так, мило с вашей стороны. Hey, Возьми Second этот ключ от особняка. Ну, oh, ты будешь брать ключ? Up. Кольцо добавлю. Кольцо, задача Я готов I'm тебя выслушать. Я рад, что ты вернулся. Все? Я заметил ваши часы. Пожалеть бытим синхронизируйте с перезвоном колоколов. Ходячий каждый день. Умный ход. Ты же не хочешь быть застигнутым на открытом месте, когда это место наполнено мертвецами. Да, и еще одна последняя просьба. Обручальное кольцо. Если бы ты мог его вернуть, оно было бы так много значило для меня. По крайней мере, я могу взять его с собой. Один маленький жетон. От моих детей у меня ничего не осталось. I never even got to say goodbye. Они справедливо... Блять, пизду. Короче, иногда какие-то вещи очень быстро появляются, когда-то медленно. Одного я не понимаю, в какой именно дом? Не понял. А, вот заработало. Да ты возобновить игру. У меня тут вон, настройки вылезли. Бесит, что иногда не срабатывает вариант. Подождите, что у меня сейчас в рюкзаке? У меня есть ключ. Тип. А, ну вот, сигарета одна. Блять, я понял. Зря вытащил пачку древесина. А, ну элементы задачи. Так, ключ от чердака голубого дворца. От голубого дворца, значит, да? А тут что-то все дома очень похожи друг на друга на самом деле. Если честно. Так, тут я в принципе ничего не наблюдаю, такого, чтобы, ну как это объяснить? Чтобы можно было подобрать. Так, я хотел туда сходить. Тихо. Ну, круг я жать не буду, мне патрон жалко. Слышу мертвого. О, еще не сигареточки. Бля, сигареты это классно. Осталось зажигалку найти. Кыс-кыс-кис-кис-кыс. Кыс-кыс-кис-кыс. Иди к папочке, иди к папочке Ой, я могу даже одной рукой это сделать Это хорошо Это хорошо, тут захоронение Судя по всему, это где-то здесь, наверное Так, здесь и никаких Опа, вижу там что-то А как присесть? Ага, Ага, нет там ничего можно и присесть самому, но мне как-то было неохота присаживаться. О, еще сигареты. Да ладно, сколько здесь сигарет-то? Интересно, их можно во что-нибудь переработать? Я сейчас попробую одну сигарету поджечь от этого. как Какого? От, от огня. Тут же есть огонь. Так, там зомбаков я не вижу пока. Стоп, у меня есть время, да, оно медленно идет. Да, и вправду. Так, где мой рюкзак? Понятно. Буду с сигаретой ходить. Я понял. огня ты нигде нет. Этот сигарет вам не мешает, надеюсь? Ладно. Ладно, одну сигарету можно и выбросить. Не жалко. Действуем аккуратно. Слышу где-то ходячего просто. Мой Бенуа предательница, и воровка. Она будет говорить и делать все, что угодно Чтобы продвигать собой свой собственный эгоистичный план Не обманывайтесь, она тебе не поможет Она развратит тебя Я подумал о ее семье, обращался с ней так, Словно она была моей собственной плотью и кровью. И все же, она без колебаний предала меня. Она пыталась настроить моих самых дорогих преданных друзей против меня. Ее предательство не знает границ. Скорее всего, границ. Она в отчаянии сделает то же самое с тобой. Не обманывайтесь, Мэй. Uh, если вы хоть как-то поможете То не, останов... не оставит нам ничего другого Другого выбора Кроме как считать вас врагом башни Мы этого не желаем Ох, Сейчас Не принуждайте нас Что-то там Дай. Не успел прочитать в конце Извините Мне вот этот вот друг помешал И так я там чуть пропустил А вот этого голубого дворца Ладно, ничего страшного, сколько времени-то. Уже пора возвращаться. Хорошо, что этот звук есть. Вот сука. Блять, скоро сломается. Сколько осталось? Как там посмотреть-то? Алло. Чуть-чуть осталось. Еще на разочек, судя по всему. Это тоже объявление, да? Да. А, блядь. и так каждый раз, что ли? Используйте кнопки захвата, чтобы захватиться и подняться на определенный объект окружающей среды. Так она же мне ключ дала. Зачем мне?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 Вы там пиздеть, Как же меня бить. Мне чё-то нигде оружие не наблюдая на самом деле. Сколько время? Ага. Я слышал зомбаков, но, как я понял, через низ мне идти не стоит. Понятно, это не ломается. Тут ничего нет, тут тоже. Но, в принципе, я понял, что я все уже осмотрел. Тоже ничего нет. Ладно, полезем через верх. Да, меня напрягает этот звук, поэтому я не хочу идти через низ. Я с чем, у меня есть ружье, хрен с ним. Можно чуть-чуть типа, тратить потрошек. Чтобы аккуратненько стреляться. Так, надеюсь, я не разобьюсь. Ага, у меня очень быстро кончается выносливость. Я понял. Ой, блядь. Ага. Ага. Ага. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Лезь, лезь, лезь, я тебе говорю, давай. Так, а теперь осторожно. Ага. Бля. Ты не то схватил, мой друг. Бля, креповато. Блядь. Так, я не выронил ничего. Просто это все можно разобрать и... Так, слышу, слышу. Ага, я понял. Ага, ключ туда нужно, окей. Ага, окей. Блять, как же это крипово, я ебал. Тьфу. Сколько время? Ага. Кто-то меня увидел, окей. С какой стороны, скажите мне, пожалуйста? Ага, вижу двух. Ага, ага, ага, блять, сломался в итоге, еще один, блять, патронов только маловато, конечно, тихо, тихо, тихо, мало, Дой человек. О, с первого раза попал. Фух, я не могу говорить, когда я так сконцентрирован, честно. Так, еще один труп. Так, наушники, хорошо, кто-то пишет. О, полный рюкзак. Пизда, что выкинуть? Так, пачку сигарет нахуй. Хлам, хлам. Специальный. Так. А. А я что не могу это пить? Пизда. До свидания. Я понял. О, микрофон. Полный. Ага. Окей. Я думал, клавиатура лучше, чем пачка си. Блин, ну пачка си. Я думаю, вот это нахуй. Из этого можно оружие получить. Отлично Ага Так Ага Ну Я буду в руках держать на всякий случай Пусть поест А, стоп, максимально здоровье упадет Не, обойдусь Понятно, у меня уже рюкзак полный То есть тут нужно уже понимать, что брать, что нет Бля, хреново вообще-то так, это два специальных предмета, это поесть, это сигареты, это поревно сигареты, ну сигареты нафиг, бутылки, фиг с ним. Так, еда, оставайся. Еда поважнее, ее можно приготовить, все-таки. Так, что я тут еще? Тихо, тихо, тихо, тихо, где я тут, что это? Холли Библия где-то. Так, пачка сигарет. О, золотой слоник, берем. Так, что еще? Тут шкафчики открываются. Опа, уже скоро уходить. Так, что это такое? Замок. Пригодится. Трубка пригодится. Ну и все, это как оружие. Блять, вот это криповое место. Полный пиздец. Так, максимальный здоровье 5, максимальная выносливость Плюс, окей Слоник какой-то Еще опять все полное Ну понятно, короче Так, сколько времени? Уже половина дня прошло Ну и рисунки здесь, конечно Криповатенькие Так, ладно Он там всю ловушки поснимал Мне это хорошо Остался он там еще хер так, подожди-ка минуточку. Ага, ага. Я в него, блядь, сразу сейчас этот. Ага. Блядь. А, вон он! Привет, мужик. Промахнулся, заедись. А! Ладно, похуй, есть заточка. А, на один раз, я понял. Ну? Пизда, как неудобно. Моя дорогая Карина, солгал тебе, я прошу прощения, я должен был пощадить тебя Я потерял надежду, наши дети умерли от моей руки Я должен был освободить их, чтобы защитить от судьбы лучше, чем смерть Я знаю, что ты никогда не сможешь простить меня Но может быть, когда-нибудь ты поймешь, что у меня не было выбора Они не страдают Утешься этим, любовь моя, Рубин Так Блять, эти крысы ебаные. Заебись. У меня есть ружье. А патроны есть в ружье? Вот эта статуэтка тоже тяжелая, блядь. Подожди некому статуэтку. За место чего? Заместо сигарет. Вот, отлично. Так, иди сюда фонарик. А тут, тут ни хрена не видно. Так, что там? Сигареты. О! Тут, судя по всему, он кого-то убил. Ну, ладно. Еду, еду, так сказать, сохранял. Блять, опять все полное. Ёбан, и Не, я думаю, к сожалению, сигареты мне здесь не пригодятся. Потому что хлам тоже э, имеет свойство, судя по всему, разбираться правильно. Так, ну я, кстати, зомбаков... Больше не вижу Да, из-за того, что темно, я пытаюсь голову наклонить Ничего не вижу Так, что у нас там? Что? Коробка с бритвами? Блять Опять замок, который мне не нужен О! А <свист> Тихо, тихо, подождите-ка Дайте-ка выйти сюда Так, ладно, что у нас здесь? Да подожди ты, фонарик. Что это? Клей? О, Клей, пока сюда иди. Фонарик сел. Все, больше ничего нет. Так, у меня есть зажигалка. Зажигалка. Пока сюда идешь. Так, висячий замок. Так, телефон оттуда пусть будет. Клей может пригодиться. Бутылка нафиг. Ты идешь сюда. Подожди. Подожди, так Где у меня? А что, все по что А, вот они есть, отлично Ага, ага, фигня Так, вставляй Вставляй тигрю сигарету Я курить сегодня буду, нет? Вот отлично Э! <свист> <свист> что, все, я покурю, что ли? Я не понимаю, он курит, нет? Дай еще одну сигареточку А, он курит Просто дым почему-то не идет Наверное, чтобы не отвлекало это Ну, понятно, они, короче, мне не нужны, но это прикольно Это необычно Так, сколько времени-то прошло? Всего 25 минут Еще есть время Так, идем, идем, идем, идем Так, ну, больше никого не слышно А значит, это хорошо Верку открываем. Так. А ну-ка, отойди. Что у нас здесь? Опа. А, я за это схватиться не могу, прикиньте. Ладно, пофиг. Что у нас тут? Блин, медицинская лента. О! Блин, надо было все-таки освобождать место. Прикиньте, все-таки надо было. 26 шесть и Иди сюда. Время? Времени мало осталось. Блять, ладно, похуй. Ладно, надо идти уже к ней, возвращаться, и узнавать что. А, в сейф это. О, топор, ебаться, сраться. Я не могу его туда положить? Зато могу его в инвентарь положить. Отлично. Бутылка. Что это? Спички? Бутылка? Что это? Бинт. Нужная тема. Блин, это все надо. Места нет в инвентаре. А, ну ладно, конечно, двалить уже. Все, надо бежать уже отсюда. Ну, потому что я уже и так времени потратил. Главное, что я их заставил все ловушки активировать. Ну, практически все, ладно. Он еще одна. Так, у этого отвертка в голове. Ну-ка, дай-ка мне это О, красная за... Да иди ты нахер. Классная заточка, мне пригодится. Хуя, его привязали, конечно. Так, еда, еда, еда. Хуя у них тут ловушек. Бинты. Пепельница. Ну и классно, что почти со всеми предметами можно взаимодействовать. Да, я помню, что мне уже пора валить. Я понял. Только это сложнее, чем кажется, мои друзья. Ну, уход двери на себя открываются. Уже хорошо. Так, ну здесь мы сделаем... Опа, что? А, надо хвататься за предметы. Ух ты, хера я могу по дом залезть. Не-не-не, пожалуй, я этого делать не стану. Так, ладно, мне нужно быстренько и ключики отдать. И валить из этого места. Да, я знаю, что у тебя кончается выносливость, мой друг. Мое первое знакомство с зомбарями. Блять, меня что-то перекореб, перекоребило. Так, стоп, а я туда бегу или нет? Нет, по-моему, я не туда бегу, блядь. Сейчас есть немножко установится. Мы посмотрим на этот прекрасный вид, и я побегу дальше. По-моему, я заблудился. Так, стопэ. Ну, я пришел оттуда же. Нет? Что-то я не понимаю ничего. Все правильно. Здесь были предметы. Иди ты нахер. Брось, у меня есть заточка. Оружие тут как надо. Блядь, блядь, ты, блядь, сука. Ну. Понятно. Иди-ка сюда, блядь. Не хотел вставлять в него заточку, вообще не знаю почему. Ну, главное, что я ее нашел вообще. А, блядь. Блядь, он он как-то плохо в них вставляет заточки. Пиздец, как плохо. Ну, отпусти. Бля, что-то вообще не уникаю. Где я? Ну, ты будешь бежать сегодня, нет? Заебись, бля. Ну, он, он идет, хуй. Он меня увидел и потерял. Все, я понял. Я, получается, круг сделал. Красота вообще. Бля, максимальная выносливость, конечно, сильно потрачилась. Ой. Это, это кончено? Сейчас, сейчас, сейчас. Я вернул себе тебе кольца. Спасибо, это, это значит, значит для меня целый мне. мир. Единственное напоминание о жизни до этого — Рубин был хорошим мужем и удивительным отцом. Ну, где мой выбор? Я рад, что смог помочь, он убил твоих детей. Ну да, сказать. Нет, деликатного способа выразить это, да? Ваш муж убил ваших детей. Что, черт возьми, с тобой не так? Зачем ты мне это говоришь? После как всего через что я прошла, have, какие у тебя, блядь, доказательства? Покажи мне доказательства. Сохраненные заметки можно получить на вкладке заметки в вашем журнале. Выделенная нога. А где у меня вкладка? Список задач. Кольцо. Отслеживаемые рецепты. Записи. Моя предательница. Башня. Зада да, иди ты. Письма, признание Рубина. Дай ей в руки их. Я нашел эту записку. I'm sorry. Извините. Я вижу. Пожалуйста, Please. оставь меня в покое. Забери этот гребаный... Код в сейф. И что там еще? Спрятан в голубом дворце. Блять, заполнено? И ты не хочешь за этого... Подожди, не понял. Он написал, что рюкзак заполнен, а, типа, а предмет пропал. Да, отпусти ты. Вот это я, например, выброшу. Она опять поворачивается не хочет. Где моя записка? Ладно, она тут осталась хотя бы. Признание рубина. Коды. Давай, код, сейф. А, вот он, 5753. 53. Все, отлично. Ух. Ну, пора возвращаться, уже темнеет нельзя, Ну, ночью нельзя, ну, типа, гулять. Потому что тогда потом мне пизда. Все просто. На игру отведено определенное время. Полчаса буквально. Новый Орлян находится в состоянии войны с каждым днем припасов становится меньше, а ходоков все больше. Обязательно используйте каждый день с умом. Да ладно, то есть с каждым разом играть сложнее, типа с каждым. То есть, если. Блядь, из-за того, что я так долго выполнял это задание, получается. Получается, что я проебал просто день. Ну, потому что мне пришлось возвращаться там разочек. Не знаю, вы будете это видеть, не будете, хуй знает. Так, сколько у меня? Полной энергии осталось, прикиньте. Уже ночь, все, время кончено. Начались какие-то подсказочки. Рагу изнутри. Изнутри полностью устанавливает выносливость, из риска заболеть вода 2. Две... А, то есть, стоп. Если я, допустим... Кладу вот сюда что-то. Используйте металлон для производства продуктов питания более высокого качества. Если например, древесину кину. Блин, ну, я пока не понимаю, как это работает на самом деле. А, древесина 4. Разбл... А, ну то есть, чтобы что-то разблокировать, мне нужно это туда утилизировать. Правильно же понимаю? Ну-ка. Блять. да. Привесные отходы, валы, волокно. Поехали. Фурнитура, вода. Так что еще? Книга, телефонная трубка, еда, еда. Сломанный револьвер. Что еще? Тоже хлам. Бобы. Вот это тоже хлам. Вот это хлам. Вот это хлам вот это хлам еда еда коробка с бритами тоже хлам тоже хлам тоже хлам тоже хлам о Понятно, пусть будет Ех! тоже хлам как-то так Осталось из предметов, -то, в принципе, немного. Я потом прочитаю в принципе, посмотрю, как что работает. Я не знаю, нужно ли клей, ну, типа, клей, идут вот эту всю, что-то с ней делать и так далее, и тому подобное. То есть, потому что, типа, от того, что у меня появилась еще одна заточка, это очень удобно. То есть, у меня теперь на ее, ну, на одну больше. У нас есть две пистолетные рамы. Мы можем, наверное, улучшить свой револьвер. Из которого, кстати, стрелять не так удобно, как из пистолета. Так, ну, осталось последнее. Отлично, задание выполнено. Так, тебе надо антенку настроить. Вот, установить контакт, отлично. Ой, не на ту кнопку жму. Эй, водопад, эй. Водопад, водопад. Что ты только что сказал? Плохо. Я сказал водопад. Это невозможно. Кто это? Just someone who enjoys Просто кто-то, кто любит водопады. Bowl, Gascade, хорошая чаша для пуша. Большой поклонник всех сортов. Это должно быть смешно. Я не смеюсь. Кто ты? А, или что? Короче, почему, Почему это так важно? Это я задаю вопросы. Ты? ты один? Не, не лгать. Я знаю, I'll где этот разговор закончится. Номер... <sighs> Ну и конченый парень же. А, может быть, да. Здесь есть кто-то еще. Странный маленький парень. Смотрит. На меня сверху вниз. Он даже не моргает. И на него на грязном лице что-то... Скажи мне, как он выглядит. А, действительно большая голова. Очень короткий. Действительно ста странный наряд. Его наряд действительно странный. Фиолетовый костюм, зеленые рукава. Tiny little И ноги, крошечный поясок с золотой пряжкой, фиолетовая маска, like как у мусорный бандер. и он носит эту шутовскую шляпу в болтающейся голове. Заткнись, умник, ты издеваешься надо мной, а я этого не ценю. Если вы будете откровенны со мной, наш разговор придется и проверьте. Я тот, кого ты хочешь видеть на своей стороне. Я кое-что знаю то, что ты не получишь из-за нового источника, но мне уже не значит что. Ты выше этого, мы оба хотим получить ответы. На вопрос okay. стоит ответить. Я верю, что ты один, alone, и я почти уверен, что знаю, кто I ты. Больше Все меня интересует, как вы нашли How эту станцию почему station? сказали «водопад». Uh, я нашел журнал. Кто я такой? Я нашел журнал. Я наткнулся на дневник, принадлежащего солдату. Это чистота «водопад», «Новая Орля», Написано в нем. Кто-нибудь еще знает об этом? Нет, только я. Хорошо, давайте держать его таким образом. Окей, okay. okay, я получил то, что мне нужно сейчас. Я знаю, что ты говоришь. Правда. Только помню, у меня везде уши. Я все это слышу. Со всех сторон, понятно? Ничто не проходит мимо меня. Ты паранойя. Ладно, понял. Я все понял. Ваш ход. Только покороче, у меня еще куча дел. Да, у тебя есть имя? Старик, которого я знал? бля. То есть, у меня, скорее всего, есть всего один вопрос. Скорее всего, давай заповедь. Заповедь. А you know что ты it? об этом знаешь? Я слышал об этом. Uh, что вы слышали? Вы, вероятно, слышали больше, чем большинство. Как насчет обмена некоторыми. Yeah, well, more, откуда мне знать? Больше, чем другие. Вы упомянули, что ваши уши есть повсюду. Вы слышали обо мне еще до того, как я наступил на Землю. Не обязательно. Хорошо. Я оставлю все как есть. Пока. А, ну понятно, у тебя есть имя. Ты знаешь, как меня звать, я не знаю, как тебя называть. У тебя есть имя? Я не скажу тебе свое имя, ладно? Так что не спрашивай больше. Окей, uh, okay, успокойся, мы просто болтаем. Не разрешаешь, если я спрошу, откуда Далеко отсюда. Но Нола, Нола была тем местом, куда я хотел попасть, oh, так fuck. что... Трахать look, я хотел. Хватит меня об этом спрашивать. Так, ну и старик. Nola, я приехал в Нолу, чтобы on встретиться on on со стариком по имени Генри. Говорит с тобой по рации, он dead, умер вместе с кучей других людей. Hmm, смотрите, я that that ничего не знаю, ни о ком Генри. А, What about остальные? The people, who killed them? а как насчет людей, которые убили? Down, или почему повесили cow? вниз головой, как корова you know, на бойне? Знаешь что-нибудь о них? They Они кажутся тоже хотели тебя выследить. Говорю тебе, ничего не знаю о том, что там происходит. Нет никаких причин выслеживать меня. Что вы имеете в виду? Говоря, там наверху. Если ты не здесь с остальными, Where то где you? же ты? Это секретный, uh, у это тебя его... Нет шансов, короче. На самом деле, я даже не знаю, почему говорю с тобой сейчас. Что это было, They черт возьми? You? Они придут за тобой? Черт. Здесь no, есть что-то происходит. минутку. Fuck, Дерьмо, the я the не должен был. No, no. Нет, это закончится no. сейчас, прямо... Что это было задача добавлена в журнал а вот это уже интересно установить контакт задание выполнено ну не мы потом пойдем а мы пойдем туда в следующей серии почему-то опять поворот не работает ну ладно ничего страшного. А, то есть здесь судя по всему можно готовить еду а, здесь можно судя по всему Используйте металлон для изготовления оружия Которое более долговечно А здесь Используйте металлон для изготовления оружия Ближнего боя, которое острее и долговечнее То есть, к примеру, я могу Создать а, Вот Зубная... То есть, ее сначала нужно сделать А потом уже создавать Вот так как а, ближайшим оружием я его Что за дорожка? <голос> <голос> <голос> У меня металла не хватает немножко а тут что? А тут я могу модернизировать. То есть, в принципе, видите, да? То есть, либо я готовлю себе еду, либо оружие дальнего боя, либо оружие ближнего боя. Вот так как-то и живем. Все, да? Больше ничего. Ну, то есть, в принципе, чтобы это создать, чтобы что-то сделать, мне нужно вот белковое. Пи... Подождите-ка. То есть, если я сейчас еду... Надо попробовать Если я сейчас еду разломаю То что будет Почему я не могу эту статуэтку сюда Не могу спасти Ну, тогда будешь здесь стоять Так, ну ладно, книжки сначала уничтожим Блять Так, а теперь пробуем Фурнитура Так, давай, попробуем Да, белковая пища и так далее Это слишком хорошая еда так, клей. Тихо, тихо, тихо. Так, ага. А где мой револьвер? Бля, неужто я, его, неужто я его заменил и тем самым профукал? Если я его профукал, то будет вообще крах. А, вот револьвер. Да иди ты нафиг. А, то есть я могу его, его так положить, да? Это классно, конечно, но так мне нравится больше А перезаряжать? Так, ладно, допустим да, ага. Так, это рюкзак А, топорик отсюда берется Все, я понял, хорошо То есть этот топорик я могу отсюда взять А вот это уже класс. Ну все, на этом будем сегодня заканчивать Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх Предлагайте игры для обзора Спасибо за внимание, пока-пока